Доктор Макс. Привет, я доктор Макс, и я знаю все о том, как очистить и отполировать вашу машину так, чтобы она снова засияла, как новая. Сегодня мы будем очищать и восстанавливать шины и диски. Для начала нужно отмыть колеса. Мы готовы. Доктор Макс.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 А еще надолго защищает диски от загрязнений. Встряхнуть и нанести? Да, наноси с расстояния 30-40 сантиметров. Готово? Подождем 2-3 минуты и после we'll смоем right струей воды. Смывайте! Now, Теперь просушите покрышку и равномерно нанесите состав. После этого отполируйте хлопковой салфеткой. При длительной полировке можно достичь максимального блеска. Как всегда, идеальный результат с минимумом усилий.